Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагаст, и в начале этой недели я вам рассказал о хоббитах, которых выдумал Толкин, которых взяли погостить в подземелье и драконы, а они там так и остались, со временем эволюционировав в цыган. Сегодня мы повернем от подземелья и драконов к циклопам и цитаделям, и я поделюсь с вами тем, какие полурослики завелись у меня в Сальвеблюзе. Во-первых, давайте заглянем сразу в самое сердце дизайна, в общий смысл, в концепцию, в корни того, зачем нам нужны полурослики. Для чего мы тратим на них силы, что зацепит потом игроков и что побудит их сыграть такую роль. Потому что если ничего не зацепит, можно смело их пропустить и пойти писать про эльфов, или там пиво выпить, или в потолок поплевать. Есть много вещей, сильно ассоциирующихся с мелким размером, но самое базовая из них это детство. Дети человеческие отличаются от взрослых особей размером, ну там чуть-чуть измененными пропорциями, и уж потом это тянет за собой все остальное, от там шалости до любопытства. Это замечательная базовая концепция, на которую можно навертеть большое количество деталей, как на уровне всего племени, так и на уровне отдельно взятого персонажа, что очень хорошо. На ней давайте и остановимся. Итак, полурослики это такие вечные дети. И играть ими должно быть весело тем, кто хочет таким вот образом исследовать воображаемый мир и впутываться в нем в приключения, глядя на него широко раскрытыми глазами ребенка. Это будет основой расы, ее каркасом, на который мы будем наращивать детали, делающие их полноценным и привлекательным племенем. Во-вторых, давайте и о названиях тоже сразу, не оттягивая потенциально проблематичный момент. Я своих полуросликов называю «гномами». Да, я знаю, что это слово, которым кого только не называют, и суровых дворфов Толкина на русском, и полубезумных ученых мазыхистов Варкрафта, и кого угодно между ними. Тем не менее, если хочется подобрать слово, которое позволяло бы покрыть вот этот вот типаж мелкого народца, то это сделать весьма сложно. Нет, недостатков в словах нет. Есть всякие брауни, леприхуны, клурихуны, корреды, кабаутеры, пехи, пигмеи, ниссы... Сихиртя, Токолоши, Коропоккуру, и все они разные. Филиппинские ти тиянаки, скажем, это форменные вампиры, просто они выглядят как дети, чтобы страшнее было. А спрайты многие из-за полета и совсем уж мелкого размера, недостижимого для детей, они попадают в совсем другой типаж, феечки с крылышками, которые мне не хотелось бы сюда вмешивать. Добавлять детали к основной идее можно только в том случае, когда они ее или углубляют, или поворачивают более неочевидным боком. И делать этого нельзя, если они ее портят или от нее отвлекают. Если мы хотим племя вечных детей, а они будут размером с кулак, с крыльями от стрекозы, то это будет отвлекать настолько, что может вообще не получиться донести изначальную идею. Можно от нее отказаться и делать заново, мы этого делать не будем, но так можно сделать. А можно пытаться ее сфорсить. И получится тогда, как вот в восьмом сезоне «Игры престолов». Час нам будут показывать какую-то чихню, а потом еще час будет монолог-интервью с авторами, которые пояснят, что вот тут было так, потому что эдак, а вот здесь этого не было, потому что персонажи забывчивые и так далее. В ролевых играх так делать нельзя. Вот нельзя. Люди вживаются еще глубже, чем в хороший фильм, и составляют свое мнение о, о происходящем, которое задавить уже практически невозможно. Поэтому мы не будем делать детей вампиров, детей шмелей и детей дворфов. и слово для них возьмем самое нейтральное, которое и на слуху, и которое не тянет за собой хвост ненужных коннотаций и ассоциаций, просто потому что их слишком много. Есть, кстати, малоизвестное старое русское слово трепясток, означающее гуманоидово трехпядей ростом, то есть 70 сантиметров где-то. Но что-то от него, на мой, на мой вкус, тоже слишком веет чем-то таким на славянским То есть, опять-таки, некоторые нежелательные коннотации. Хотя, согласен, слово хорошее. Итак, начинаем наворачивать детали на каркас. К какому роду относятся гномы? Кто их создал? К какому идолу они поклоняются? Вообще, это в циклопах и цитаделях это один и тот же вопрос. Поскольку пока что одной из самых наших главных целей остается подчеркнуть их мелкий размер, их возьмет себе Эвера. Эвера, достигающая великое через малое, это богиня, как раз ассоциирующаяся с малой, кропотливой работой, с мелкой работой, с главенством деталей над общностью и величием. Она покровительница песцов, ювелиров, математиков, насекомых. Эвера ловкое божество, то есть гномы будут получать бонус к ловкости. Ну и ладно, это не хорошо и не плохо. К образу оно добавляет мало, но оно его не ломает. Хотя вот игроки плюсиком всегда радуются как дети. Ну или как гном. Откуда берутся дети? Их находят в капусте, их приносит аист, их достают из колодцев, их получают в награду в больнице. Разные есть версии. Ролевикам наверняка узнать это не кажется возможным. Откуда берутся гномы? Я вдохновился одной из филиппинских легенд про Нуно Пунцо. Это такой Анито, такой дух-старичок, живущий в муравейнике. Еще где-то, уже не помню где, возможно, даже просто сам выдумал, была легенда о том, что муравьи вгрызаются в вглубь земли и сортируют то, что там находят. Это на самом деле не совсем далеко от истины, именно поэтому мне это нравится, но мне такая идея вообще как бы вот на душу запала, и я ее узаконил. Гномы заводятся в муравейниках, их там собирают по частям муравьи. Такое вот я тебя слепила из того, что было, а потом уже волею эворы они оживают и выползают на свет. Что такое дети? Дети это любопытство. Не обязательно полностью такое безбашенное любопытство, как у гномов в некоторых других сеттингов. Хотя, возможно, пусть каждый игрок сам для себя эту черту ищет и проводит. Но некоторая такая вот доля слабоумия и отваги, она должна быть. Что хорошо, раз уж гнома собрали в муравейнике, там же его могут и починить. Отмечу, что по этому пункту аналогия с детьми дает сбой. Больных детей закапывать в муравейник это не только контрпродуктивно, но и противозаконно, по возможности избегайте этого. Так или иначе, такой запасной план у гномов с муравьями позволяет снять некоторые ограничения и позволит сделать по-настоящему любопытного и бесстрашного персонажа, который будет ставить удовлетворение своего любопытства выше соображений безопасности и сохранения здоровья. Его всегда могут вернуть в муравейник. Вернемся к Толкину. У его хоббитов была одна хорошая внешняя черта, которую классические Иры упоминают, но боятся на ней настаивать. И совершенно напрасно, по-моему. Это волосатые ноги и крупные стопы, которым не нужна обувь. Только в одном каком-то ретро-клоне, уже не помню точно в каком, было написано, что да, все, такие вот ноги, уймитесь, да, обувь не нужна. Нет, зимой тоже не нужна, все, и по снегу можно, да. Это правильный подход. Если уж вводить какую-то экзотическую деталь, ее не стыдливо прикрывать надо извинениями и экивоками. Если она не, пойдет, не зайдет кому-то за столом, тот мастер, который там сидит и знает игроков, он с ней что-нибудь сделает и ее как-то э, ликвидирует. А ваша работа, как э, тех, кто выдумывает что-то и делает сеттинг, это гордо ставить эту экзотическую деталь на самое видное место. Только так можно сделать годное тяжелое фэнтези. Поэтому обувь мы отменяем, но как еще можно сфокусировать внимание на ногах? Конечно же, их количество. Это хорошо знал Баркер из сеттинга Текумель, у которого у всех там или три ноги, или шесть, или еще какое-нибудь странное количество. Во многих мифах нашего мира, скажем про бразильского Саситрика есть монстры и гномы в широком смысле с одной ногой ну а мы чем хуже пусть у каждого гнома будет одна нога но с большой широкой стопой на которой удобно устойчиво долго стоять ну двигаться будут в припрыжку ну подумаешь дети тоже такие прыгучие бывают что лягушкам завидно. итак гномам не нужна обувь вместо нее у них одна большая волосатая нога что с остальной одеждой у хоббитов как-то сильно выразительного стиля в одежде не было а вот гномы Часто ассоциируются с шапками, с красными или с зелеными. Вспомните вот садовых гномов хотя бы. Замечательно, так и запишем. Обязательно нужна шапка, и цвет ее имеет большое значение. Гномы, как и хоббиты, едят много и часто. Оно и понятно, желудок у котенка не больше наперстка. Поэтому он постоянно голодный. Это позволяет еще усилить детский аспект. Гном будет постоянно выпрашивать угощение, присоединяться к любой трапезе, которую только заметить, и ходить с карманами, полными конфет и надкусанных недоеденных яблок. Возможно, попавшим в совсем уж затруднительное положение гномам, а могут опять-таки муравьи чего-нибудь такого подбросить. Где живут гномы? Как минимум три хороших потенциальных места жительства. Во-первых, это нора. Все по Толкину: жилище начинающееся как землянка такого норного типа, с круглой дверью, которую можно потихоньку заставить всяким хламом углубить, повокапывать кладовок направо и налево, их тоже забить запасами и так далее. Внезапно оказывается, что большое поселение гномов будет напоминать муравейник, потому что они наверняка сделают проходы друг к другу, чтобы ходить в гости на пятый э, завтрак и на второй полник и что там у них. И такое сходство отвечает так называемому «закону конвея», известному по э, проектированию систем. То есть у нас еще и нечаянно реалистично получилось. Это для холиваров всегда полезно. Второе идеальное место жительства, как у домовых, за печкой. Гном может поселиться в доме, в мельнице или еще в каком-то месте, где есть люди или иные разумные гуманоиды взрослого типа, где есть куда заныкаться, и где всегда можно стащить то кусок хлеба со стола, то глоток молока у кошки, то знаю, печенька под лавку удачно укатится, то грибы сушится, под потолком развесят. Гному совсем не обязательно нужно быть вором и Он может вносить свою лепту, так как считалось вносят ее домовые. Тут тесто вовремя вымесит, там постирает, тут подметет, там ребенка укачает или песню с ним разучит. Насколько при этом нужно прятаться и скрываться от владельцев жилья, это, опять-таки, пусть каждый индивидуально для себя решает. Третий тип подходящего жилья – это заброшенные замки, или даже такие полуруины. Возле замков часто бывают сады, урожай из которых вполне может прокормить их. А жить в специально выстроенном большими существами замке, с кучей тайных закутков, по которым можно полазить, с длинными ходами, в которых можно играть в догонялки, слушая забавное эхо от собственных прыжков – это замечательно. В общем, там есть чем заняться, и, в общем-то, я бы тоже не отказался, хоть и не совсем гном. У хоббитов Толкина еще есть привычка к комфорту. Я ее всегда воспринимал именно как привычку с таким пассивным отношением. Это не эльфы, которые будут прогибаться и видеть дома в виде гнезд или ждать, пока они вырастут, чтобы быть ближе к природе. И это не дварфы, которым кусок в горло не полезет, если они до этого киркой не помахали. В отличие от всех остальных, гном будет стремиться к комфорту, но без особо активных действий. Если ему достаточно места, он вполне может спать не знаю, в сундуке, за печкой или под лестницей. Хотя он обязательно там стащит откуда-нибудь большую удобную подушку, на которой будет спать. Насобирает старых носков, распустит их на нитки и связывает из них какой-нибудь пледик. На стене на старый гвоздь повесит гнутую подкову в виде украшения но его не будет тяготить отсутствие простора и там отдельной комнаты с библиотекой или отдельной для вечернего чаепития. Также и с едой. Если есть возможность 17 раз в день лопать пироги с сыром да блины с клубникой, будет лопать. А нет, так в общем-то и на рыбках из пруда, на желудях до садовой падалицы вполне обживется. В этом смысле, как и во многих других, к чему я и веду, в общем-то, гномы послушны. Я понимаю, что дети послушные далеко не все, но есть в них некоторая такая субмиссивность. Сказали идти ловить рыбу, надо идти ловить, а то хозяйка ругаться будет. Сказали сидеть тихо, ну будем сидеть тихо ну, какое-то какое время, а то вон она, она как строго смотрит на нас. К слову, такого поведения гномов ПЦ мастерам бояться не надо, Опыт показывает, что ко всяким там феям, и гномикам безобидным, даже самые отъявленные бомжи-маньяки, я имею в виду персонажей игроков, относятся участливо и покровительственно. Что я еще забыл? Эм, чувство юмора. Оно и для гнома обязательно, потому что в жизни случается разное, и чтобы не взрослеть и не унывать по пустякам, нужно иметь хорошее, закаленное, непробиваемое чувство юмора. Ко всему можно и нужно относиться так, как будто это игра, даже работа. И если плохо совсем все, нужно собираться и идти туда, где есть что-то, что хорошо. Напоследок можно какие-нибудь там кузни им устроить. Ну, просто так, чтобы подтянуться. И было над чем посмеяться. Еще как-то так удачно сложилось, что я стал использовать для гномов рифмующиеся имена. Очень давно, не помню уже когда. Ну, знаете, там всякие. Им дам большой карман, Карагос-красный нос, альпак набекрень-колпак и так далее. Чем смешнее и безобиднее, тем лучше, даже если речь идет о какой-нибудь важной шишке. В конце концов, мишка-важная шишка, чем не прозвище для короля гномов? Ну, пожалуй, хватит. В шпаргалке у меня еще несколько пунктов есть, пунктов 5, наверное, по скорости, по боевке, по типичным профессиям, по отношениям с другими расами. Ну, да, я вас уже, наверное, и без того утомил. В книге правил, когда я ее допишу, гномы будут показаны совсем не так. Ну то есть это будут те же самые гномы с теми же самыми способностями, но в правилах нужно показывать готовый продукт и разворачивать его лицевой стороной клиенту, который будет в него играть. А здесь я наоборот специально зашел с тыла и показал максимально изнанку дизайна, показал свой процесс эм, проектирования это, этого народа, этого племени. Именно поэтому у меня повествование как бы шло шиворот на выворот. Мы обсудили поэтапно каждую деталь, которая мне на сегодняшний день показалась важной, и даже кое-где указали источники для вдохновения, где я их еще помню. Таких этапов сегодня было в, районе, было в районе дюжины. Это была базовая концепция, то есть дети, это название, гномы, род, эвера, то есть ловкость, рождение, муравьи, любопытство и бесстрашие, волосатые ноги, ну точнее нога, цветастые шапки, еда, жилье, комфорт, послушание, чувство юмора и имена. На этом все. Всего вам доброго. Пишите, что вы об этом думаете. Не стесняйтесь. Гномы бы стесняться не стали. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.